Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал разъяснение относительно того, что в санкционный список воров в законе, который огласили в мае этого года, попали 108 случайных лиц. Данилов в комментарии Хромацко объяснил, что это не так, передает цензор. Нет, он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных. Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены, сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны. Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список? по личным мотивам или ошибочно, Данилов пока не уточнил. То есть, информация о том, что Сергея Лысенко, известного больше как Леру Сумского, исключили из санкционного списка криминалитета, не соответствует действительности.